Привет, коллеги! Это Андрей Тихонов и с удовольствием хочу пригласить вас на семинар «Минивинты в Арденции» в Красноярске 14-16 мая. Подробно разберемся в том, как лечить с минивинтами с удалением, как будет ротироваться зубной ряд, вертикальные эффекты на резцы, на маляры, чтобы не просто что-то тянуть, а получать нужные вам эффекты при лечении с удалением, при дистализации, мезилизации маляров. Коррекция наклона окрузивной плоскости, лечение открытого прикуса и так далее. Все самые важные аспекты применения мини ринтов с понятным биомеханическим подходом. Будет интересно, сложно, но а, вполне весело и полезно. До встречи!